Мы находимся в доме, который построила компания Platzblock буквально месяц назад. Хозяин этого дома Сергей Сергеевич. Очень интересно что-то узнать у него. Почему именно выбор пал на плацблока? Я уже устроил из вашего материала из пластблока дом, где-то лет 7-8 назад. И мне mm -hmm. очень понравилось удобный, ну я сам строил. Mm -hmm. Удобный материал и пилится хорошо, и это мало расходов, расходов и штукатурка это удобный материал и летом можно сказать, прохладно зимой там газа нету дровами тоже топит. полчаса час где вам дом, дом наверное, тем более дом тоже большой где-то 140 квадратных этажей по и теплу теплую. тоже понравилось да и, то, что... и по теплу и, и даже вот это шумы изоляция полота деревянная а все как mm -hmm. mm -hmm. ну, нравится этот материал. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому я много выбирал, ездили с женой, и, и газоблоки, и пеноблок, потом еще там какой-то новый блоки, какой-то евро. Mm -hmm. Ну, остается, потому что уже mm -hmm. стоит дом, из этого материала. Ну, новинка то, что вот большие кашты. Вот это вот mm мне -hmm. подался. Быстро, во-первых, ложится дом. Считайте, что. За три дня, да, дня мне этаж подняли, ждал мне две, две недели плитоперекрытия, еще три-четыре дня. Но плитоперекрытие только... бы железобетонное было, да. если бы наши были, то, то, то тоже сразу ну, да. поставили. Так-то в чем ну, пока претензий нет к этому материалу. Все, все говорят, что вот, шурупы не держатся, двери не держатся. В старом доме у него колонка висит и это сто литровый По-моему, вы у вас покупал получите саморезы Специально, да Ну, не саморезы, а не пилятки Ну, вот эти пластмассы, да Закрутил уже лет 6-7, висит ничего То есть дом этот у вас еще существует? Да, да, дом существует Мать, матери и родители, они заберут Так что, материал очень хороший, быстро строится, поднимается ну то, что там не деревянный полотенце, здесь вот близок перекрытия Не знаю, как. Думаю, выдержит. Ну, как не выдержит, выдержит, конечно. -то, то есть человек. у вас а, специальная матрия выбрана, как раз для перекрытия. Это матрия до 500, она, в общем-то, выдержит даже три этажа. А не только при перекрытия, это железобеклонный пассивный. Действительно, можно строить в три этажа. И, ну и не бояться, что, скажем, будет холодно. И мало того, не бояться, что здесь будет пожар и все остальное, потому что у вас, я так понимаю, полы тоже трудные. Тоже будет идти, у тебя все, все, полы все... Все стены, все тоже исполняют, у вас вот Ну, у выложено, штукатурить не какие-то проблемы, ничего. Мы штукатурки не приедем. Потому что я там пристроить делал из этого, у меня его потрясло, например, потрясло сарево, там как можно отмокровить, для лидерации, все потрясло, из этого. А здесь у вас трещины есть? Нет пока ничего. Да, ничего нет. Пока да. ничего. Очень хорошо. Замечательно. А перемычки, я так понимаю, у вас тоже перемычки у вас. все. Перемычки все еще. Как внутренние я вижу, как и, да. как бы и, и внешние. Да, да. да? То есть у вас практически все испанство. И полы вы будете потом делать раствор на стеру. Чтобы, ну, все равно Уститут, э -э Проще потом, все равно. Как, чтобы не делать при там еще что-то то есть вы просто расспорт, растерут, и потом сделаете. ну что ж, очень хорошо а какие-то замечания скажем почему выбрали в качестве строительной организации именно пластбурга? ну я уже говорю сталкивался с вами а, вай, то есть вай, мы с нами сталкивались дом построили, мы можем проехать посмотреть мы рады, мы рады, что мы вам помогли рады, что вы сами довольны этим домом ну и могу сказать работать. насчет ребят там и... Хорошие ребята и посоветовали, и все. Угу. построили. И как его проект дома сделали. Угу. Нормально все. Ну, проект дома наш мастер Да, да. Угу. Там как-то видимо, ну, фамилии, я да, не знаю. Да. Тоже нормальный мужик с руками, с головой. Что надо, подсказал, что не надо. Отлег. Понятно. Ну что ж, ну да.